Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонд сообщила в субботу, что президенту Александру Лукашенко пока нет необходимости сдавать тесты на коронавирус, поскольку он хорошо себя чувствует. «Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет необходимости», — отметила Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1», — подчеркнув, что Лукашенко хорошо себя чувствует. По ее словам, президент живет за городом и ведет здоровый образ жизни. Живет фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек. У него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует, сказала она. И именно поэтому необходимости делать тест на сегодняшний день нет. В Белоруссии, где число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 15 828, карантин не введен. Вопреки предостережениям Всемирной организации здравоохранения, с 20 апреля возобновлена учеба в школах. 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник. Идет подготовка к параду в честь Дня Победы. В этих условиях в республике начал действовать народный карантин, многие белорусы по возможности добровольно сводят к минимуму социальные контакты и выбирают режим самоизоляции. Ранее сообщалось, что один из членов хоккейной команды президента заразился COVID-19, кроме того, монастырь, который на Пасху посетил Лукашенко, был закрыт из-за эпидемической обстановки. Белорусский президент заявлял, что опасность коронавируса существенно преувеличена и называл его психозом, остановившим экономику всего мира.